Разреп необратимо поздно Что лето зеленело зря Кленовые роняя слезы Молилась полночь октября Мотив божественный мерцая светила, развивали Тьму, ряды, деревья черницами внимали звездному псалму Луны блестящие кадила курила седымкой облако и все пустое отходило затихнуть где-то далеко. И я перебирая листья шептал раскаяния слова Очисти, Господи, очисти душе моя, пошто мертва. Настрою слитно Со всех сторон, со всех концов Пел, да исправится молитва Хор придорожных черенцов Разреб необратимо поздно, Что лето зеленело зря, Кленовые роняя слезы, Молилась полночь октября. зря необратимо поздно что лето зеленило, зря Кленовые роняя слезы молилась помощь октября. Дом печали Дом печали У Стоящий дом Поместили Откачали Впрочем, что теперь О том Он не чаят он не купол, и еще как полутьмен вечера снежили скупо, возвещая по зиме. Он не чая, он не купол и еще как полутьме вечера смежили скупо, Возвещая о зиме С в проеме По-простому. У окна в темном парном водоеме стыла полная луна. Там изрядно подлечился тишина, покой, режим. Там я кровушкой Умылся, Что поделать Заслужил. Там изрядно Подлечился Тишина, Покой, Режим. Там я кровушкой Умылся, что поделать заслужил. ил и взмолился не готов дом печали дом печали у него стоящий дом доктора шприцы таблетки Горе-память Отвяжись печали небо В клетку И такое Тоже Жизнь Доктора Шприцы Таблетки горе паня Отвяжись Дом печали Небо в клетку И такое Тоже жизнь Коснется меня Боль обмана все на свете собою затми, И откроются старые раны. И душа зазнобит, зазнобит. Я не стану искать утешения зачеркну и друзей и мечты И мои неземные мучения Не тыме никто даже ты Я не стану искать утешения. Зачеркнули друзей и мечты Мои неземные мучения Не ты никто, даже ты Затворю я певущие ставни и зажгу восковую свечу, с этой болью пред Господом встану. Медалевые слова прошепчу. Божией милости будеми, Боже. Не прощение свое помени, скорбный час непомерно тревоженный, чуждый дух от меня, от жени, Божьей милости буди Боже. Де мне свое помини, скормный час не тревожный. Чужды дум, а от ты меня отжени. Она. будет вечер и светел, идти, и закроется старые равные, словно ставни на окнах мои. Я ты тогда. Боль обмана Будет вечер и светел идти И закроются старые раны Словно встал мне на окнах моих И снег, и шорохи вдали Искрят спокойно, липы вековые Окошки от мороза поросли Невиданное сказочное ковылью Окошки от мороза поросли. Невиданное сказочное ковылью. Обилие и полногласно звезд мерцание, созвучное хваление и необъятен, и безмерно про. Под лунный мир полночном просветление И необъятен, и безмерно прост Под лунный мир полночным просветление Во всем Отображение красоты, свечение неметкнущего света, и сердце тает, тает в эту стынь. Благодарением первому поэту И сердце тает, тает в эту стыд Благодарением первому поэту Окошки От мороза Поросли невиданное, Сказочной кобылью Окошки От мороза Поросли, Невиданное, Сказать человеку На чужой сторонушке рад своей воронушке сторона постылая, все кругом не так, сяду я на бревнышка, опустив головушку, но прокаркой. Милая о родных местах Крах, крах, слышу в ответ Крах, крах, родины нет О родной стороне Больше песен не петь О родной стороне только каркать хрипе Я дырявом в дырявом ботнике В сапоге герзак И крыло стервятника стекает по глазам Выйдя за кольцо Мать догонку молится Сколько мною пройдено Впрочем, что о том Вспоминая давнее Слушаю подавлено, словно голос Родины, Голос из Крах-крах, слышу в ответ, Крах-крах, Родины нет, По родной стороне. Больше песен не петь а родной стороне Только кархать хрипеть Я дырявом в Сапоги Кирза и Крыло стервятника стегает по глазам. Как крает воронушка а моей сторонушке, Тяжесть несу светная Подстав. Где ты детство славное, Что дало мне главное, Славица заветная, Бог, Россия, Мать. Крах-крах слышу в ответ, Крах-крах. Родины нет, а родной стороне Больше песен не петь О родной стороне Только каркать хрипеть Я дыря в ватнике, Собаки Керза и крыло стервятника закрыла мне глаза. От меня, Отошли от меня до единого Говорящие мне, впрочем, что поминать и слова И плыву бы никуда Обреченную рыхлою льдиною Обгоняя в пути Торжествующие дерева. И плыву в никуда Обреченную рыхлою лединою, Обгоняя в пути Торжествующие дерева. Ледоход, ледоход, Наконец то таковы разрушены, Завод нелирочие, Полноводние река, что не день, И застряну в кустах, Чтобы ночью под звездная крошева, Схоронясь всех растворяться в холодной воде. И застрянув в кустах, Чтобы ночью под звездное крошевал, это все Растворяться в холодной воде. И не станет и меня, И река не замедлит движения, Разолеется вовсю, Затопляя чужие края. Одинокий олень, Ловызая свое отражение, На коленях губами Коснется душе моей одинокие Одинокий олень, Слабызая свое отражение На коленях губами Коснется души моей Отошли от меня Отошли от меня до единого Говорящие мне, впрочем, что поминать их слова И плывут в никуда обреченную рыхлою людинаю Обгоняя в пути торжествующие дерева Пойди, грусть, печаль Не тревожь, не тревожь, я не твой Мне теперь в самый раз замолчать Не качая седой головой Улетучились думы мои я мылась душа тишиной, пусть о чем-то поют соловьи, Я приветствую голос иной, И сирей для меня отцвела Не волнует, когда вечер грудь. Я свое на земле отживал утешения не жажду ничуть. Улетучились думы мои. Я мылась душа тишиной, пусть о чем-то пою соловьи я приветствую голос и ноль, Погребали на я в цвете поты, старый сад неспроста усмотрел, Все обман даже эти цветы, Слава Богу, хоть к ночи прозрел. Улетучились думы мои Ямылась мылась душа тишиной Пусть о чем-то поют соловьи Я приветствую голос иной Соловьи умолчите на миг свистеть до утра без конца я смирился утратом привык обретаю утраа творца я смирился утратом привык обретаю утрата творца. Улетучились думы мои, Я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поем соловьи, Я приветствую голос иной. Печаль. Не тревожь, не тревожь, я не твой Мне теперь в самый раз замолчать Не качая седой головой Соловей, ах, как он пел И тишина ему внимала Как я хотел, чтоб он допел О том, что не начать сначала А он свистал весь день и ночь он выделывал коленца Как будто мне хотел помочь Хотя бы немного отогреться А он свистал весь день и ночь А он выделывал коленца Как будто мне Хотел помочь, Хотя бы немного отогреться. И плыл туман живой водой. Стага-стага в тумане плыли. И даже звезды песни той, Небесным отражением были. А воздух травами пропал, И я стоял в преддверии рая, А он трещал в своих кустах, Людскую славу отвергая. А воздух травами пропал, и я стоял при дверье рая, а он трещал свои куста, Людскую славу отвергая. Я понимал, настанет тишь, Луна застынет горьким комом. Ты улетишь. И прилетишь, но пропоешь уже другому. Пел Соловей, ах, как он пел, И тишина ему внимала. Как я хотел, чтоб он допел, А то, что не начать сначала. Дел словея, как он пел, и тишина ему внимала, как я хотел, чтоб он допел о том, что его начать сначала. Я нарисую старый дом, березки полисадник ветхий, огромный вяз его жене, Отца глядящего мне вслед, Окно лобзающие ветки, Я нарисую старый дом. Певцов пернатых на скворешне, Две тонких яблони в саду, пусты черемки в цвету, храм белокаменный, конечно. Я нарисую старый дом, Поля с картофельной по твою. А вдалеке холмы и рвы Деревья в зелени листвы Все позабытое, живое Я нарисую старый дом Десную лес, простор обжитый Большеголовое дитя Сидит на лавочке свистя В свою свистульку из ракеты. Время не вернуть назад И не бежать босым по, по лужам Отец, глядящий мне во след Недавно мною был отпев А храм отхожим местом служит Споткнулся, замер карандаш не по своей, наверное, воле Гляжу окно на белый свет, И до мане, и храмане бумага чистая до боли Решаясь в молитве забыться, было время и он зеленел, слушал птиц, принимал хороводы, а когда облетел, оскудел. Смотрел письмена небосвода Из листвы он смертельно озя, Но опрел откровение столетий И скользит запоздала слезя Петельнёй по стихирам созвездий И скользит запоздала слезя. Петельнёй по стихирам созвездий Мне сегодня никак не уснуть Колыхнула пора скуденья, мокрая осень глядит на луну, правит к Богу всеночное пдение. Я сегодня уже не усну. Разве это с тобой не бывает? Мокрый осень глядит на луну, Под луною чему-то вынимая, Мокрый ясень глядит на луну, да чему-то внимание. Мокрый глядит на луну, Под луною чему-то внимает. Мокрый осень глядит на луну, Под луною чему-то внимает.